Сначала человек должен осознать, что носит с собой только подделку, фальшивую монету. Конечно, от этого не улучшится настроение. Станет грустно, вот вы что-то потеряли. Но прежде всего этого потерянного у вас никогда не было. Например, многие люди думают, что они сострадательны. Качество сострадания встречается очень редко. Бывает сочувствие, но сострадание принадлежит очень высокому плану. Но если вы понимаете, что у вас нет сострадания, появляется возможность его приобрести. В этом беда всего фальшивого. Если ваш карман полон фальшивых монет, и вы думаете, что богаты, о чем беспокоиться? Если вдруг вы понимаете, что все эти монеты фальшивые и вы нищий, вы впадаете в уныние, потому что думаете, что потеряли все деньги. Но теперь вы можете узнать, как и где найти настоящий день. Сейчас, сию минуту, вы не можете отличить реальное от нереального. Эта способность приобретается только с возникновением очень цельного сознания. Не думайте, что некоторые вещи в вашей жизни реальны, некоторые нереальны. В таком состоянии, когда вы неосознаны, все нереально, как сон, но кажется реально. В другом состоянии, когда вы просыпаетесь, когда вы становитесь бутой, реально все, нет ничего нереального. И не думайте, что некоторые вещи реальны, некоторые нереальны. Если вы неосознаны, нереально все. Если осознаны, все реально. Но вы сможете узнать, что все было нереальным, только когда вы проснетесь, не прежде.